Я Валерий Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема: найти себя. Вы, наверное, неоднократно обращали внимание, как некоторые люди не от себя универсальными во всем. Они считают, что они знают все. Они сильны в науке. Они часто хвалятся, что они сильны сексе. Они сильны в спорте, они прекрасные столеры, автомеханики. Они невероятные краснодеревщики, чудесные садоводы, прекрасные синиянины, мужья, жены, чудесные дети. Но главное в профессии не считаю, что они полностью универсальны. Я думаю, не раз вам приходилось сталкиваться с людьми, которые, допустим, это в сфере услуг, бытовых услуг. Мастера, так называемые мастера на все руки, пишут или говорят о том, что не умеет истричь, наращивать ногти, делать педикюр, маникюр. Задумайтесь, бывает ли так, чтобы человек был универсален во всем? Действительно ли это так, что вы можете уметь все, причем абсолютно безупречно? Конечно же, это неправда. Эти люди распыляются и, как правило, не достигают ничего ни в одной, ни в одном, ни в другом направлении. Как говорят в народе, погонишься за двумя зайцами и поймаешь ни одного. То же самое и здесь. Когда вы распыляетесь и пытаетесь объять необъятное, все валится из рук. Вы не сможете в руки набрать. Огромное количество яблок. Естественно, вам нужно. Сходить дважды-трижды. Либо взять ведра либо набирать яблоки в подол. Но вы не сможете руками их унести все. Так не бывает. Ни с одной профессией человек не сможет совладать полностью до конца, имея за плечами еще несколько. Вы не можете быть одновременно и врачом, талантливым фотографом, поэтом, музыкантом, артистом, певцом, танцором, ловцом, бегуном, мыслителем, художником. Так не бывает. Вы должны избрать что-то одно. Когда вы хватаете за все подряд, выпадает из рук все, как с теми яблоками. Поэтому жизнь рекомендует. Я думаю, вам судьба подсказывала неоднократно. Изберите одно направление. Возьмите что-то в руки одно и совершенствуйте. Доводите до идеала, до блеска, до лоска. Только тогда вы будете профессиональным человеком. Только тогда вы можете смело заявить, что я прекрасно наращиваю ногти, что я чудесно фотографирую, что я классно плаваю, много раз подтягиваюсь, рисую сильные картины, сочиняю невероятную музыку, очень модно двигаюсь, у меня красивый голос и так далее. Тогда будет чем похвастать, тогда будет, что показать миру. Всегда избирайте направление одно. Не берите много яблок в одни руки. Это будет мешать. Вы рассыпетесь, вы потеряетесь и упустите все. Как с теми двумя зайцами, за которыми, погнавшись, не поймаете ни одного. Найдите себя в чем-то одном. И вы будете безупречны. И удача будет с вами. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.